Перевал Карамунжон нищий на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легко крыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легко крыло зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Карамунжон.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 Пакистан, Спасибо.